Современная притча. Зачем смерти коса? Вы кузнец. Голос за спиной раздался так неожиданно, что Василий даже вздрогнул. К тому же он не слышал, чтобы дверь в мастерскую открывалась, и кто-то заходил вовнутрь. А стучаться не пробовали? Грубо ответил он, слегка разозлившись и на себя и на проворного клиента. Стучаться!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 присаживайтесь. Не будете живы стоять, вложив в свой голос все свое гостеприимство и доброжелательность, предложил Василий. Смерть кивнула и уселась на скамейку, оперевшись спиной на стену. Работа подходила к концу. Выпрямив лезвие, насколько это было возможно, кузнец, взяв в руку точила, посмотрел на свою гостью. Вы меня простите за откровенность,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 Дорога в рай, она уже давно заросла травой. Что вы все об этом думаете? Оставьте комментарий, ставьте лайки, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Переходите на канал. Смотрите другие наши видео.